Всем привет, сейчас мы с вами приготовим паэлью, для этого нам понадобится отваренный рис, куриная грудка, перец сладкий, морской коктейль, маслины, консервированная кукуруза, консервированный горошек, лук, оливковое масло и из специй нам понадобится зира, паприка, кориандр, черный перец молотый, гвоздика, кардамон, корица, Орек мускатный и соль. На разогретом оливковом масле поджариваем лук. Лук нарезан полукольцами. Обжариваем 2-3 минуты. Добавляем наш перец. обжариваем минуты 3 далее добавляем куриное мясо обжариваем его до бела добавляем морской коктейль тушим 5 минут под закрытой крышкой добавляем соль и специи и все перемешиваем. Далее добавляем наш готовый рис. кукурузу и горошек и маслины. Все хорошо перемешиваем. Можно убавить огонь. Когда мы все хорошо перемешали, выключаем плитку. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!